так всем привет вы на, вы на канале буян youtube сегодня я вам хочу показать как проверить пульт д.у. дистанционного управления рабочий он или нет как это легко проверить и как быстро проверить я сейчас сегодня вам все покажу так вот он наш пульт ребят и нужен телефон с видеокамерой или с камерой обычной вот открываем его включаем камеру вот ребята камера вот он пульт и просто так как же поставить вот так вот будет видно вот смотрите вот я нажимаю на кнопку да? Видите на камере он мигает. Даже вот на этой камере, на моей, которую я снимаю. В обычной жизни вы так не увидите без камеры, что пульт рабочий. Также можно это все проверить на телефоне. Вот нажав. И увидите, видите, голубеньким мигает. Значит, пульт рабочий. Значит батарейки рабочие. Вот. Для чего это нужно? Ну, например, вы вставили да, новые батарейки в пульт и щелкать а канал все равно ну, так и как не работал так и не переключает и не работает и как же проверить его только вот таким способом ребят вставили новые батарейки щелкнули если замигало все значит все пульт работает значит дело не в пульте а в самом телевизоре также вот пришли да в магазин там на рынок или еще где-то у вас новый пульт сломался и как же проверить его там прям на месте чтобы нести домой не возвращаться 150 раз просто тоже вставили батарейки, включили свой телефон и проверили. Так, делать вот. Вот видите, мигает. Вот такие вот дела, ребят. Ну все, всем пока. Ставьте лайк, кому понравилось это видео. И до скорой встречи. Пока. И не забудь подписаться.